Процесс передачи энергии от холодного тела к горячему происходит в холодильных машинах. От холодильной камеры количество теплоты Q2 поступает к рабочему телу, и при совершении внешними силами работы А нагретому телу передается количество теплоты Q1. Эффективность холодильной машины определяется возможностью забрать большее количество теплоты от холодильной камеры за счет меньшей работы внешних сил. Идеальная холодильная машина работает по обратному циклу Карно.